Привет! Это остановка? Или просто пауза? Спрашиваешь ты в комментах у меня. Ну что ж, давай посмотрим, остановились ли ваши отношения замерли, или все-таки это вынужденное что-то между вами? Конечно, проще всего поговорить вам друг с другом, но бывают моменты, бывают ситуации, когда вы не можете этого сделать. Мешает гордость, мешают какие-то ваши непонятки, которые откладываете, откладываете этот разговор, мысленно прокручиваете в голове, а друг другу сказать не можете. Понимаете? Приходится брать в руки карты и смотреть. Сделаю-ка сегодня два варианта для страждущих. Ну, может быть, даже не может быть, а это точно поможет понять, если интуиция развита, да, поможет все-таки разобраться, почему так. Итак, это стоп. Хм король земли. Ну, мужчина непростой, наблюдательный за женщиной. Даже сейчас наблюдает. Страстное влечение. Старший аркан смерти. В Монаре здесь это когда мужчина не может выразить страсть и его колбасит. Что-то вам мешает? Стоп или пауза? остановка или паузу ну, давай посмотрим сегодня будет монара и может быть магия наслаждений посмотрим вариант номер 1 вариант номер два выбирая какой твой постарайся расслабиться все, все же сейчас что будет происходить на самом деле для твоего подсознания это такая знаешь напитка что ли чтобы ты понимал что жизнь она прекрасна и даже если это даже самое страшное для тебя и ты боишься это услышать это всего лишь вариант ты можешь всегда изменить свою жизнь если захочешь но в данный момент я хочу по все-таки разобраться это у вас все или продолжение следует Итак, давай смотреть я надеюсь, ты уже выбрал. Если что, поставь на паузу и выбирай дальше. Вариант номер раз. Что это? Королева огня. Женщина очень страстная. Здесь карта такая неприличная. Ну, понятно, да? Женщина, которая тебе по тройке мечей вскружила голову. Да так, что иногда кажется, что ты... Либо ты сейчас не можешь быть с этой женщиной, поэтому боль такая дикая, да? Тройка мечей. Тройственность все-таки есть. Есть еще отношения. Восьмерка земли. Она еще такая свободолюбивая, мадам. Угу, считает себя, Ну, как бы не замечает тебя, да? Может быть, даже держит отношения, Относится к тебе как... Ну, скажем, <свят> тут Буратино изображен, да, и Мальвина. Ну, такая карта игривая. Я прекрасно понимаю, что этим она тебя и бесит. Тем, что ее хочется прибить иногда. Отношения. Тебе не нравится, как она с тобой поступает. Семерковатый. Есть очень много фантазии у тебя. Скорее всего, отношения не проявлены. Ты много мечтаешь, но пока не приблизился к ней. Если я правильно поняла Это твой вариант Продолжай его смотреть Вообще развивай свою интуицию Это очень важно Смотри видео до конца Я думаю тебе Даже если будет под вариант Под этим видео да, Ты все равно себя найдешь Понимаешь, здесь непростая ситуация Давай раскроем Что хочет она От тебя Король земли Карта Солнца. Угу. Смотри, слишком много наблюдения, контроля у тебя. По четверке огня очень сильно страстные такие, запретные, я бы сказала, отношения. У многих здесь проиграется связь, скажем так, сексуального характера. Скажем так, это скрытные отношения, тайные отношения. Много третьих лиц в отношениях. Женщина, я не могу сказать, что это твой как бы потенциал, да, вот твой, прям вот твой настоящий, да, вот ради которого стоит, в ну, общем-то, там, так сильно жертвовать, особенно эмоциональный уровень. Тут, понятное дело, тебе зашкаливает, но давай посмотрим, к чему это у вас приведет. Угу. Король воздуха, девятка воздуха тройка огня. Я поняла, здесь два мужчины, король огня и король воздуха. Один интеллектуал, возможно, она сейчас с ним, и король огня – это ты. Еще один мужчина на горизонте, здесь король пентаклей. Женщины много поклонников. Не факт, что она общается сразу с несколькими, но на горизонте маячит, и они тебя раздражают. Ты все это видишь, наблюдаешь. По тройке огня хотел бы, чтобы она выбрала тебя. Все это я вижу. Опять-таки остановка, трансформация, да, ожидает. Тебя ожидает какой-то более. Как бы знаешь, вот сейчас эта пауза, в которой ты находишься, она говорит тебе о том, что пора подумать, насколько тебе нужны, нужна эта женщина. Я вижу, что она для себя очень сексуально желанна. Это я вижу сразу. Могу сказать тебе, что третьи лица в отношениях есть с стороны тоже. И чего нам ожидать? Ожидать рыцаря мечей. То есть ревностный план здесь огромный. Тройка пентаклей. Видишь? Тройственность. И карта Солнца. Два раза старший Аркан Солнца. В принципе, могу сказать, что продолжение будет. Два старших Аркана Солнца говорит о том, что ваши отношения будут продолжаться. И тебе это нравится, на самом деле. Тебе нравится такая конструкция отношений, когда ты ревнуешь. Возможно, в твоем психотипе заложено, что женщина должна нравиться многим мужчинам, и тебе нравится конкурентность, вот эта борьба. Борьба за то, что в этих отношениях ты не один. Тройка Пентаклей, ты будешь выстраивать эти отношения? Давай посмотрим, есть ли чувство у нее к тебе. Это даже интересно. Хм, рыцарь Пентаклей. Я могу сказать, что сейчас она к тебе относится как к ценному человеку. Ждет от тебя каких-то проявлений. По аэрофанту я могу сказать, что некий выбор стоит и перед ней, и перед тобой. Давай посмотрим чувства. Верховная жрица. Я в основном вижу твои ощущения от этих отношений. Я вижу, что она для тебя какая-то, как тебе сказать, тайна, что ли, да, вот все-таки таинство того, что эти отношения для вас, ну, не, как бы то, то что не, никто не знает, да, по восьмерке чаш вы находитесь давно уже в этой энергетике, достаточно тяжело, вам дьявол выходит наоборот. В общем, одна дикая страсть. Могу сказать так: тройка чаш, король чаш есть у нее те чувства, они есть, но я бы не сказала, что, что это твой уровень. Вот понимаешь, это она все-таки королева жезлов Она не королева чаш это, это женщина, которая очень активная Она, понимаешь, если она и относится к тебе с энергетикой все-таки От того, что ты человек, который умеет любить Но не факт, что она сможет тебя любить на том уровне, на котором ты бы хотел этого внимания Здесь вот такой вариант Смотри, остановка либо продолжение, да, пауза, либо остановка. Я могу сказать точно, это зависит от тебя. Как ты себя проявишь, потому что выбор стоит за тобой. Либо ты сделаешь эту верховную жрицу, проявишь ее в каких-то серьезных отношениях далее. А, то есть этот рыцарь Пентакли все-таки станет... Активным, да? Но сейчас я вижу на тот момент, когда мы смотрим, что у тебя огромный ревностный план. Тебе это мешает с одной стороны, а с другой стороны тебе это очень нравится. Ты выбрал яркую женщину, женщину, которая здесь представлена два раза арканом солнца. И слишком много, я же говорю, вам тут помощников и мешателей в, вашем в ваших отношениях. И сейчас эти отношения для вас тайные, сейчас это просто встречи, перерастут ли они во что-то серьезное? Для этого тебе нужно убрать вот эту скрытность, да, девятку воздуха. Тебе нужно, видишь, женщина переступать через какие-то рамки. Нужно все-таки сделать так, чтобы. Отношения выстраивались во что-то серьезное. Тогда у тебя есть возможность эту остановку, которая выходила два раза в старшем аркане смерть, превратить в продолжение, да, в тройку пентаклей. Но здесь посыл такой есть. Посыл есть в картах. Я вижу это. Я реально это вижу. Так как ты здесь на обороте король огня в будущем, я могу сказать, что вы можете быть парой, но опять-таки ревность она не уйдет из ваших отношений. Даже если вы соедините, скрепите ваш союз, все равно тайные поклонники всегда будут. То есть просто зная об этом, что здесь такой вариант, здесь такая женщина, которую ты выбрал, загадал, и это не ее, кстати, вина. Здесь такой, знаешь, типаж, здесь такой человек. Ну, в общем, решать себе. Пауза или остановка? Ну, ты, наверное, понимаешь, что здесь скорее пауза. Вот такой был первый вариант. Давайте смотреть второй. Итак, карта Отшельник. Я могу сказать, что ты уже и не воспринимаешь эти отношения как... Ну, как бы не воспринимаю, что в этих отношениях ты можешь проявиться. Тебе кажется, что это точка. Точка, причем такая дико болезненная для тебя. Что-то ты ушел в даун, и как-то тебе, как тебе на сердце даже даже непонятно почему так, да? Что между вами произошло? Давай посмотрим. Здесь человек очень одинок. Я чувствую, что у тебя есть сложный характер. Опять-таки выходит король земли. Наблюдаешь, как и в первом варианте, наблюдаешь за загадываемым человеком. Почему наблюдаешь? Потому что карта мир, потому что она ушла. Ускакала она от тебя. При этом с гордо поднятой головой что-то произошло между вами. Но на самом деле не суть важно, что именно произошло. Важно, что будет дальше. Понимаешь, будет ли у вас взаимодействие? Давай посмотрим. Прошлое, бог с ним. Давай посмотрим, что сейчас и что будет. Туз, чаш, поздравляю тебя. Здесь, во-первых, есть настоящее чувство. Вторая карта, то есть карта, характеризующая ее, говорит о том, что эта женщина к тебе имеет чувство. Королева воздуха. Проблема только в ее дерзком характере. Она включила этот меч, да, вот королева воздуха, это королева мечей второго. Она включила вот эту вот позицию того, что я ушла, именно потому, что она с тобой в чем-то, в каких-то вопросах не согласна. Слуга огня, ты себя чувствуешь сейчас очень неуверенно, видишь на этой карте. Ты чувствуешь, что что-то сломалось, что что-то в твоей судьбе пошло не так. Есть досада, раздражение, есть... Смущение, страшное смущение, какой-то поступок. Что-то мешает э, приблизиться, да? что-то мешает поговорить, что-то мешает позвонить, написать, что-то мешает выяснить, кто-то или что-то. Это, ну, неважно, сейчас мы причины не смотрим в этом раскладе. Мы смотрим, пауза либо остановка. Ну, по тузу чаш я могу сказать, конечно же, пауза. Давай посмотрим еще. Карта звезда. Женщина обладает мощной энергетикой, она отдалилась от тебя, она слишком яркая, чтобы, ну, чтобы ты забыл о ней. Возможно, хотел забыть. По карте отшельник понимаю, что хотел, но не смог. Здесь даже болезненные, я уже говорила, ощущение. да. Туз мечей выходит. Женщина вдохновляет себя внешним образом возможно, своими какими-то поступками в прошлом, там, близостно, план, у кого что, ребят, смотрите. Женщина такая, знаете, ну, которую невозможно забыть никогда. Женщина находится в энергетике мага. Она как бы а для тебя она ну, человек, который обладает э, магическим чем-то, вот, да, вот, магический взгляд, магический какой-то, может быть, запах тела этого человека, может быть, голос, может быть... Э, ну, это магия, сплошная магия. Звезда, муза, карта Туз-мечей, это муза, да? Э, карта маг, карта э, Туз-чаш, э, сочетание сумасшедшее. А, твой аскетизм на самом деле здесь потому, что а, не ожидал ты такого, у тебя энергетика другого немножко, ну как, планов, вибрационно понимая, что а, слишком перебор всего, да, на таком уровне, что тебя заставляет по справедливости, да, по справедливости, ты бы хотел эти отношения никогда не терять. И вот здесь тебе тяжело семерка воды, ты боишься одни страхи. Почему страхи-то? Что мешает нам? Шестерка воды. Видишь, ты закрылся, закрылся. Ты хотел бы, чтобы она тебя позвала. У тебя почему-то состояние такое, что а, я не хочу идти первой на примирение. У вас тут была какая-то ссора, конфликт. Женщина... Сейчас находится в закрытой позиции Да, двойка куков Здесь есть чувства однозначно У одного человека и второго Да, Здесь друг дружку есть огромные чувства И они не выражены Только потому, что мешают характеры. У вас нет притирки характеров Ребят, стоп или продолжение Ну, конечно, будет продолжение Здесь однозначно Вот такие яркие Я сейчас посмотрю на вот этой колоде Какой ты, да, вот что ты из себя представляешь Вот каким она тебя видит Давай посмотрим. Какой, какая ли она, я уже поняла. И если чувство тоже увидела. Давай посмотрим тебя. Итак. Королева мечей. Ну, ты ее боишься. Вот она два раза выходит. Понимаешь, тебе... Стра... То ли она ругается страшно? То ли, я не знаю. То ли она послала страшно? То ли умеет ругаться страшно? То ли она застукала тебя за каким-то занятием не очень лицеприятным. Ну, давай так, да? Вот давай уже искренне говори. И, возможно, в этом твоя позиция смущения. Но рыцарь Жезл, смотри, говорит о том, что ты на самом деле пойдешь в атаку. Ты пойдешь за эти отношения бороться. Я же сейчас тебя смотрю, Девятка чаш. Огромное чувство любви переполняет тебя. Ты просто... Во-первых, тебе нужно поговорить. Обязательно. Верховная жрица... Вот смотри, второй раз, второй раз мы видим в отношениях твоем к ней то, что ну, как бы ты не высказываешься. Тебе, понимаешь, не надо молчать. Вот Не устраивать что-то, говори, потому что женщина дерзкая. Она ставит все сразу, вот точку раз поставила и ушла. Ты не успел, может быть, даже слово вставить. Здесь нужно позицию свою менять в этих отношениях. Здесь нужно уметь проявить характер мужской. Понимаешь? Здесь нужно уметь это делать. Карта смерти, Саша Аркан. Могу тебе сказать так. Тебя смущает определенные черты характера в этой женщине. Рыцарь мечей, тройка мечей. Угу. Могу сказать так, что здесь ревностный твой план тебе очень мешает. Есть какая-то доля несформированности э, э, как бы позиции по отношению к ней ты, ты боишься высказать э, претензию какую то вот допустим тебе что-то не нравится ты не говоришь запускаешь этот момент понимаешь и когда э, ну, грубо говоря обижаешься не высказываешь ну как бы хранишь тайну, да, вот понимаешь, ты, ты не говоришь, чем ты недоволен. И все это накапливается, и когда тебе все-таки хотелось бы э, поговорить, в этот момент уже становится поздно, потому что в этот момент она все это прочувствовала, да, стала такой, грубо говоря суровый <по>, по королеве мечей и уже получается не не ты чем-то не ну не ты чем-то недоволен до да, в общении с этим человеком а как бы она уже не понимает а что с тобой и вот в этот момент а, у вас возникают вот эти трения это это всего-то господи а, всего-то нужно просто уметь общаться уметь услышать друг друга слишком вы здесь разные ребят ну, то есть ты не такой, как она. У вас разные типы характеров. Вы не сочетаетесь именно характерами, но чувство есть. Король Пентакли, смотри, уже выходил у нас Король Пентакли. Она бы хотела, вот я тебе по секрету скажу, в чем остановка-то ваша. Она бы хотела по девятке мечей, да, чтобы ты, ну, чтобы не было мешающих факторов в ваших отношениях. Здесь может проявиться все что угодно Например, твоя работа, уровень занятости Недостаток средств, недостаток вкладывания в эти отношения Так как король пентаклей, Понимаешь, она бы хотела продолжение с королем Пентакли С человеком, который вкладывается в эти отношения на все сто То есть пойми ты ей нравишься, очень нравится, нравишься, она себя любит, она по-настоящему с тобой зажигает карта звезда, она вот настолько яркая, почему? Да потому что рядом с тобой, но показывает тебе свое фе только потому, что ей не нравится твой характер, конкретно твой характер. Иногда вызывает большие сомнения, поэтому вы ссоритесь, а ссоритесь вы только потому, что пока что не понимаете многих вещей, ну, Скажем, зрелостного плана, скорее всего, у меня смотрят здесь позиции более такие молодые, юные совсем мальчишки девчонки. Да, ну я думаю, все-таки мужчины. Да, я их называю в любом возрасте мужчина, даже если ему там 18 лет, это все равно мужчина, уже мужчина, или вам там 65 лет это все равно. Ну, мальчишка, понимаете? В каких-то влюбленных вопросах это мальчишка Так вот вы смотрите с позиции того, что э, чувство – это чувство А вот серьезный уровень – это потом А женщина уже хочет сейчас серьезного уровня Поэтому она как бы включила эту десятку мечей Мы сейчас спросим у карт магии наслаждения Это настоящая остановка или все-таки это игра ее? Вот игра! Шут-дурак! Она обманывает. Это не остановка, понимаешь? Она тебе показывает, что я ушла и обиделась. Ну, вот знаешь, как вот в песенке там. Не подходи ко мне, я обиделась. Ну, вот понимаешь, вот такой момент. Я обиделась на тебя, а ты догоняй меня. Вот такой момент здесь есть. Это игра. Она очень хочет доказательства, что она тебе нужна. То есть, Пентакли, вкладывай в нее. Вкладывай в эти отношения. Покажи, что ты... Покорен. Покажи, что ты по восьмерке жезлов хотел бы всегда этого вечного праздника. Старайся больше общаться, старайся больше внимания уделять этой женщине. И не только, возможно, в каких-то личных свиданиях. Возможно, здесь проигрывается отношения на расстоянии потому что восьмерка жезлов и я теперь понимаю что может быть не хватает близостного плана этой женщине и она скучает или там не доверяет что ты только ее понимаешь здесь и такой вариант я тоже учитываю но я могу точно сказать что здесь эта игра здесь нет остановки даже Понимаешь? Ой, этой паузы. Остановки точно нет, здесь нет паузы. И вот даже вот смотри, карта Старший Аркан Смерти, Старшим Арканом Верховная Жрица говорит о том тоже, что здесь нет остановки. Это просто вот та, ну, как бы для тебя секрет такой, что в этом а, ее стиль взаимодействия с тобой. Понимаешь, Восьмерка Мечей, она бы хотела, чтобы ты а, стал более активным ты вот пассивный в отношении. Все, что касается развития, я бы хотела, чтобы ты больше брал на себя мужскую активную роль, да, проявлял эти отношения. Да, рыцарь Пентаклей. Ну, тормознишь ты немножко. Она у тебя такая, ну, запаливать любит, понимаешь? Ей, как тебе сказать... Она тебя обижает, может быть, даже ни за что. Потом сама же злится на себя и отходит быстро. Но по справедливости ты бы хотел, чтобы она за тобой немножечко, ну так, побегала, да, грубо говоря, по этой карте Монара. Вот в этом ваша вот э, несостыковка ваших, дво, вашей двойки кубков, да? вот в вашей двойке кубков. В монари это такая карта, когда один э, влюбленный человек над другим немножко давлеет. Видишь, вот они стоят в воде, в озере, и он ее как бы обнимает, ну, мы, ну ты как бы обнимает, Понимаешь свою девушку, и ей как бы это все уже тяжело, понимаешь, она пытается вот как-то сбросить, тяжело ей в этой воде, ты как бы ее топишь, но здесь э, проигрывается ее энергетика в этом парне, а ты как бы вот в этой воде стоишь. Тебе тяжело понять, почему так происходит. А для нее это, знаешь, выражение того, что ее любят. Понимаешь, здесь вот такой вот глупый такой, грубо говоря, ребяческие немножко поведенческие отношения друг к другу. Но на самом деле между вами целый мир. Вот смотри, наоборот, и старший аркан мир. Что может быть прекраснее этой карты магии наслаждений? Вы на самом деле друг друга неспроста-то нашли, но Взаимодействие ваше пока оставляет желать лучшего. Я имею в виду в плане реализации, ну, кроме ваших интимных отношений, да, вот как вы друг друга на химическом уровне. Просто обожаете, да, вот нужно еще уметь говорить о чем-то. Это вот как бы большая наука, да, уметь взаимодействовать во всех сферах жизни. Вот здесь вот этого пока нет, потому что вы либо молоды, я уже повторюсь, либо мало у вас был опыт, не было, может быть, предыдущих отношений удачных, либо это первые отношения у кого-то из вас. Потому что э, всегда человек, который обладает каким-то опытом уже, он, естественно, э, понимает, э, как выйти из той или иной ситуации, не задев чувства друг друга. Да? А здесь вот этого понимания пока что нет. Ну, ничего страшного. Я думаю, если ты понимаешь, э, да, вот что этот э, вариант как раз совершенно не страшный, а наоборот, то тут вообще э, просто всего-то нужно уметь договариваться. Если у вас есть мешающие обстоятельства, опять-таки, расстояние, большая занятость, либо вы живете, допустим, кто-то живет с родителями, да, мешают родители, там, братья сестры ну, мало ли, у кого что, какой, да, вариант, там, друзья там, может быть, мешают встречаться, может быть, там, мужчина, допустим, обожает рыбалку, а женщина ее не любит, и он ее зовет на эту рыбалку, она не хочет, и вот так далее, он обижается, она обижается, здесь такие варианты тоже бывают, и поэтому вы ссоритесь, но вы, ваша ссора, на самом деле, на пустом месте, так что убирайте вашего отшельника, это самая тут плохая карта выпала, в раскладе отшельник, это то, что вы ну короче как это сказать мнительные вот вот вы оба тут мнительные убираете это все у вас будет туз чаш вот второй раз он выходит 2 20 за чаш все на этой прекрасной нотке, всем прекрасного настроения я надеюсь все кто смотрели второй вариант напишут мне почему у вас вот откуда конкретно такая глупая ситуация и все, что у вас будет далее после этого магического арха-склада, да, как у вас все возобновится, вы тоже мне об этом напишите. Подписывайтесь на канал, так как все видео у меня волшебные. И они происходят только благодаря тому, что вы подписываетесь и участвуете активно в жизни этого канала. Ну что ж всем привет всем пока и продолжайте набрасывать темы я беру только самые интересные темы которые актуальны и которые для вас на сегодняшний день ну скажем самые важные все что касаемо Неинтересны для вас э, отношения, мы здесь брать не будем. Там прошлые обиды, там какие-то злобы, злости плохих людей. Мы здесь рассматривать не будем. Здесь у нас полный позитив, поэтому, когда выбираете тему, думайте о том, насколько эта тема будет интересна не только вам. Так что расклады онлайн это особое искусство. Всего доброго, пока!